Здравствуйте! С вами Максимус Спорт и BMC Спорт Company и наши очередные видеообзоры о спортивных товарах и новинках, которые у нас появляются. Сегодня рассмотрим новую модель боксерских перчаток фирмы Adidas, которая называется Impact. Эта модель абсолютно новая на рынке и пока что она нигде не представлена, поэтому... Мы добрались первыми, так сказать, до этих перчаток. И рассмотрим, что же это за перчатки боксерские, из чего они сделаны и что они собой представляют. Как всегда, фирма Adidas упаковывает свою модель в оригинальную упаковку полиэтиленовую в виде такой сумочки, очень удобной для переноски. Также для подарков очень аккуратно и красиво смотрится. Смотрим, что же у нас за перчатки инфарктов. Вот таким вот образом они выглядят. В такой вот расцветке. Я вам покажу внутреннюю сторону, внешнюю. Ну а сейчас рассмотрим эти перчатки поближе и по детальной. Итак, рассмотрим, из чего состоит наша перчатка. Данная перчатка выполнена в черно-белом цвете э, с логотипом фирмы Adidas на липучке. Очень прочная, хорошая липучка, жесткая. Данная модель идет на 14 унций, и поэтому перчатка немножко больше, чем обычная. Вот. Очень удачно выполнены три полоски белого цвета, которые идут не наискосок перчатки, а вдоль всей перчатки и по ударной поверхности тоже. Это очень оригинально интересно смотрится. Большой палец в черном цвете, снутри в белом цвете выполнен. Специальная защита пальца чтобы вы не повыбивали себе палец при работе и соответственно он закреплен специальным шнурочком внутренняя ладонь с системой климакул которая позволяет более доступно поступать воздуху к вашей ладони и тем самым лучше вентилировать ваши руки чтобы быстрее так сказать испарялся пот потому что ладони очень сильно потеют когда перчатка полностью закрыта также есть логотип фирмы Adidas на ладони. Что примечательно, ладошка перчатки с подкладочкой мягкой. Внутри чувствуется здесь подшита подкладка и очень удобная. Я думаю. Липучка выполнена без резинки, а из сплошного материала. Внутри используется специальный Влагопоглощающий материал который хорошо впитывает пот и соответственно уменьшает раздражение на ваших руках проверим как же данная перчатка сидит на руке перчатка очень плотно одевается на руку учитывая то что у меня ладонь 9,5 см то я сюда смогу подмотать только Обычные боксерские бинты. Ни в коем случае гелевые бинты сюда не подойдут внутрь. Потому что просто-напросто перчатка не налезет на руку. Что примечательно, как и у почти всех моделей фирмы Adidas, перчатка хорошо дожимается кулаке. И очень удобно наносить удар. Потому что он наносится именно костяшками кулака а не пальцами как например у перчатки АИБа, но это там специальная система для того чтобы было меньше нокаутов очень легко свободно дожимается кулак без особых таких усилий так сказать очень хорошо и очень удобно сидит на руке Я считаю, что данная модель выполнена качественно и по доступной цене. Как по мне, это хорошая цена качества фирменных перчаток. С вами был интернет-магазин Maximum Sport и BMC Company. И сегодня мы рассматривали боксерские перчатки фирмы Adidas, которые называются Impact. Ждите наших следующих видеообзоров. До свидания.